Матричный маркетинг компании Wildcom. Давайте представим, это вы и ваш баланс пока нулевой. Будем приводить пример на покупке пятого пакета. Допустим, вы пригласили одного партнера, он оплатил 16 тысяч рублей, они а в ту же секунду пришли вам на Payr кошелек. С первым партнером вы сразу же отбиваете свои вложения. После того, как вы пригласили второго человека, у вас, получается, закрывается ваша матрица и вы уходите на реинвест. Тем самым покупается автоматически за вами новое место в матрице. Вы больше ничего не вкладываете. Это все делается автоматически. Затем вы приглашаете третьего партнера. После чего вы получаете опять 16 тысяч рублей. Вам они приходят на баланс. Ваш доход уже 32 тысячи рублей. Затем вы приглашаете четвертого партнера. Автоматически четвертый партнер, то есть как бы каждый второй, вам прокупает место в матрице. И у вас опять свободные ячейки. И так до бесконечности. Постоянно каждый первый будет приходить, приносить вам 100% прибыли. Каждый второй будет вам автоматически прокупать новое место в матрице. Нет никаких ограничений в ширине. Их может быть тысячи и десятки тысяч человек. Давайте разберем теперь при условии, что вы позвали только одного активного человека. Итак, вы пригласили одного человека, ну больше вам некого пригласить. Вы заработали 16 тысяч рублей. А ваш партнер оказался более шустрый, сам пригласил партнера и заработал тем самым 16 тысяч рублей. Ну 100% по маркетингу. да? Затем ваш партнер пригласил еще второго партнера. Тем самым он уходит на реинвест к вам во вторую ячейку. Поскольку у вас вторая ячейка заполнилась, вы тоже уходите на реинвест. Автоматически у вас открывается новое матричное место. При условии вы опять ничего не вкладывали, ваш партнер просто стал активным и он работает. Давайте представим, что партнер пригласил третьего партнера и он заработал уже 32 тысячи рублей. Затем он пригласил еще одного партнера. И опять ушел на реинвест, тем самым купив уже место автоматически в вашей первой ячейке И приносит уже вам 16 тысяч рублей То есть вы не работаете, один ваш активный партнер вам постоянно приносит прибыль Он, допустим, пригласил еще двоих Опять ушел на реинвест, тем самым закрывает вам вторую ячейку И покупает вам опять новое матричное место свободное и так до бесконечности. С любой глубины, постоянно, партнеры будут приносить вам прибыль. Первое приглашение будут зарабатывать 100%, каждый второй человек будет уводить их матрицу на реинвест вышестоящему. И так будет постоянно. Вы можете зарабатывать на всю глубину, на всю ширину, работать с командой и постоянно у вас будет прибыль. Желаю вам удачи и успешного продвижения.